بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين я «О Аллах, сделай меня искающихся в этом месяце праведных, повинующихся рабов, и сделай меня в этот месяц из своих приближенных рабов и друзей во имя Твоего прощения, о милостивый, милосердный». Смиллахир Рахман Рахим, во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Условия прощения. Первый. Раскаяние в своем грехе. Второй. Принятие серьезного решения не повторять этот грех. Третий. Восстановить нарушение права людей. Четвертый выполнять все возложения на Него обязанности. Истихвар, молитва о прощении — одна из лучших видов молитв и поклонений. Святой Пророк, мир ему и благословение, сказали, что лучшее поклонение — это истихвар. Просить прощения языком — хорошее дело. После закатного намаза 70 раз сказать прошу прощения у Аллаха.